себе признаться в чем-то, да, то это открывает совершенно новые двери и выносит тебя на другой уровень, поэтому за это Светлане огромная благодарность. Вот, спасибо, всех обнимаю, всем привет.